Муж с женой прогуливаются по парку, доходят до каруселей. Муж жене говорит, смотри мне, на карусели не садись, трусы будут видны. Сам уходит за мороженым, возвращается, смотрит, а жена на каруселях. Он ей кричит, я ж тебе сказал, не садись на карусели, трусы будут видны. Она ему кричит, да не переживай ты, сняла я трусы.